Добрый день, коллеги. Меня зовут Манеров Станислав Леонидович. Я директор Национального совета по первой помощи. И сегодня, повторяя и продолжая мое выступление в прошлом году по просьбе Леонида Игоревича, я поговорю с вами на тему религиозных особенностей оказания первой помощи. Для кого-то эта информация будет уже известная, кто-то, возможно, по-новому немножечко ее услышит. Итак. Все наши люди, которых мы обучаем, находятся в Российской Федерации. В Российской Федерации действует Конституция Российской Федерации, да, в которой четко прописано, что каждому гарантируется свобода вероисповедания, право иметь религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. Никто не может быть принужден к отказу от своих убеждений. И при проведении курса первой помощи в том числе при проведении курса первой помощи в рамках охраны труда, где люди обязаны проходить обучение, мы обязаны соответствовать э, требованиям Конституции, учитывать их и в то же время делать так, чтобы наши слушатели научились, а не сказали, ой, мне вот этого делать нельзя и я этого делать не буду. В России много различных религий. Есть регионы, в которых преобладает одна. Нет регионов, в котором есть только одна, да, но преобладающие вы видите на слайде. Да. Ну, в первую очередь это православие, да, ислам, буддизм и другие национальные в том числе религии. Если посмотреть на статистику, собранную при переписи населения, то увидим, что атеистов всего 13 а остальные так или иначе причисляют себя к верующим. Некоторые к конкретным церквям, а кто-то просто говорит, что верующие без определенной религиозной принадлежности. То есть у нас на курсы приходит много людей, для которых Вера важна, а с верой зачастую связаны и некоторые правила поведения в общем. Поскольку я сам не эксперт в конкретных религиях, я э, разговаривал с экспертами, э, список вы видите на экране, да, э, в православии отец Феодорит Сенчаков, многим известный врач физиолог работающий на скорой помощи города Москвы. У мусульман – это Ильяс Фазрад ганиев да, секретарь Совета Улемов Духовного Управления Мусульман Российской Федерации. В буддизме очень плотно пообщались с президентом Российской Ассоциации Буддистов Алмазного Пути Кайбагаровым Александром тонкости, особенности оказания первой помощи и обучения в иудаизме – мы, да, поведал мне Равин Мотл Гордон, индейская община среди своих. Как определить, что человек религиозен? Да, ну, Во-первых, многие религиозны, но для них в жизни, это, на их жизни это никак не сказывается. Поэтому в первую очередь мы, конечно, смотрим на тех, кто практикует. Да, и Мы назвали их религиозно-практикующие. Как мы поймем? По поведению, по внешнему виду, потому что они сами нам говорят, мне вера вот это не разрешает, я не могу это делать. Да, по каким-то религиозным символам, которые есть на человеке. Какие же аспекты есть в разных религиях? связанные с обучением первой помощи. Мы здесь делим обучение первой помощи и оказание первой помощи. Это две разных части, и правила меняются. Для православных обычные правила скромности, запретов на обучение нет, запретов на прикосновение нет. Зачастую случается момент, когда люди говорят, ну, как бы, Бог поможет, да, зачем мне учиться, я или справлюсь, или там... Как, как Бог даст, да? и благодарю Сергея Тетюхина за прекрасную формулировку, да, что оказание первой помощи это испытание, которое дает тебе Бог, и чтобы его простить с честью, необходимо уметь и знать, да, как оказывать первую помощь. Вот, ограничения при обучении есть связанные с праздниками, связанные с той же всеношней, когда люди всю ночь про... Стояли, да, не спали, и если вдруг на этот день, на следующий да, назначено обучение, то они могут не прийти или прийти сонные, да, и это надо инструктора учитывать. У буддистов нет никаких ограничений а, во время да, на обучение, но опять же праздники надо учитывать. А, у мусульман, и иудеев достаточно много ограничений. Ну, в первую очередь у мусульман есть правила защиты чести, да, когда э, человеку противоположного пола запрещено прикасаться к, ну, человеку запрещено прикасаться, э, к другому, да, если у него противоположный пол. Э, женщина может прикасаться только к своим детям, к отцу и к мужу. Да, даже братьев она э, не должна касаться в обычной жизни. Вот. Также есть и ограничения у иудеев, да, закон скромности, где есть запреты на прикосновение. Да, то есть мужчина может прикасаться к сестре, к матери, к жене, но не может прикасаться к другим женщинам. Ну, и в обратную сторону также да. нельзя не только прикасаться, но и видеть участки тела. Да, область декольте, все, что выше колена, локтя, область нижнего белья закрыта, естественно, для взгляда должна быть. Также нельзя прикасаться и видеть волосы замужней женщины. Да, и э, инструктору в своем обучении эти моменты надо учитывать. Эм, обратите внимание, что это связано, да, связано не только с тем, что мы говорим, но и тех видео или фотографии, которые мы показываем. В большинстве случаев э, религиозные аспекты обучения нивелируются использованием манекена или человека своего пола при проведении практики. Да? Но это значит, что инструктор, когда куда-то едет, он должен учитывать эти моменты, если он едет в э, сильно религиозный э, регион да, Российской Федерации, то желательно заранее уточнить, есть ли какие-то ограничения и тонкости. У мусульман достаточно общие правила. вот У идеев, например, сильно зависит от равина, Поэтому, если люди идут к вам на курс, и вы знаете, что они у идеи, да, порекомендуйте им пообщаться со своим раввином, потому что каждый раввин имеет свое мнение. И он может один может сказать, да, вообще не проблема, прикасайтесь друг к другу, другой скажет, ограничение на прикосновение, да, губами никому нельзя прикасаться, руками можно, да. а где-то скажет, нет, значит, только с манекеном, манекен можно прикасаться губами, это не человек, да, но, опять же, только с манекеном и другого человека касаться нельзя. Есть свои ограничения в разных направлениях, в течениях религии, да, поэтому желательно... Если для человека это важно, заранее проконсультироваться на эту тему со своим доверенным лицом в этом направлении. В случае, когда религиозный человек, религиозно практикующий, оказывает помощь, правила меняют. У православных, да, говорю вам, все, что вы сделали для одного из самых малых братьев моих, вы сделали для меня. То есть, помощь страждущим – это помощь Христу, и здесь это даже ну, как бы не то чтобы обязанность, но наоборот, молодец, когда оказал помощь. Надо понимать, что в православии есть ограничения на грех, но в православии грех в голове, а не в действиях. То есть, при оказании первой помощи, если необходимо, я могу работать с противоположным полом, могу его полностью раздевать, касаться зоны нижнего белья. И если я это делаю для оказания помощи, здесь нет греха. Вот. У буддистов вообще все просто. Александр прямо четко на нашем птице написал, жизнь, здоровье и счастье существ является приоритетом защищать их обязанность буддистов. Поэтому с точки зрения да, религии буддистов не могут пройти мимо и должны оказать помощь страждущем. У мусульман и иудеев, мы помним, что у него было много запретов. Да, во время обучения, а необходимость спасения жизни делает разрешенным запретным. Да? А, сура, аят 32, да, говорит, а кто сохранит жизнь человека, тот слово сохранит жизнь всем людям. То есть мусульманин должен, видя, да, ну, может, видя пострадавшего, оказывать ему помощь, не задумываясь, какого пола человек, не задумываясь, какой он религии, здесь ограничений нет. Кстати, при обучении ни у кого нет никаких ограничений на взаимодействие с представителями других религий. Вот. У иудеев, да, Пиквахнифеш, спасение жизни, опять же, правило, не стой при виде крови ближнего твоего, то есть помоги. Действует правило, что не Суббота для человека, э, да, что не человек для субботы, а суббота для человека, то есть в субботу, да, всякие работы запрещены, но если есть угроза жизни, то э, все эти правила сменяются. В то же время хочу обратить внимание, э, идет речь именно об угрозе жизни, а не здоровью. А если это просто какая-то царапина, с которой человек не умрет, может с ней справиться сам... Правила действует. Если человек не может, не может справиться сам с самой ситуацией, тогда э, и мусульмане, иудеи могут помогать, и э, религия, да, их религиозные правила только поддерживают в этом. На что надо обратить внимание при обучении первой помощи? Первое прикосновение. Э, в некоторых религиях э, есть э, проблемы с если идет обучение совместно с людьми, которые сменили пол, и здесь э, имеет смысл обращаться к муфтию, к норовину, э, да, к своему, для того, чтобы уточнить, а что делать, если мы работаем, потому что в этих религиях в первую очередь смотрят, смотрят на биологический пол, и если человек другого пола был до, да, до смены, естественно, да, то, значит, мы не можем с ним работать. Взгляд. Здесь очень важно, да, что нельзя, когда мы показываем, когда инструктор приходит обучать людей, например, иудеев, он не должен быть да, с короткой футболкой, у него должны быть обязательно закрыты локти, колени, то есть нельзя шорты, короткое, там пола, даже если жарко. Потому что есть определенные правила и инструктор должен их соблюдать, иначе его просто не услышат и он не добьется своей основной задачи. Можно, конечно, гордостью заявить, что нет, я буду ходить в коротких шортах и футболках с глубоким декольте и уйти, но тогда задача инструктора не будет выполнена. Вот. Видеоролики обязательно. Выбирайте видеоролики такие, чтобы эти правила соблюдались. Опять же, мы говорим про первую помощь, и кажется, вот кровотечение на бедре. Но да, при обучении тех же иудеев мы не можем эти ролики демонстрировать. Да? Значит, ищем какие-то другие варианты демонстрации а, нужных нам, а, да, видеоряды, нам видеоряда. Ну и в практике, естественно, мы стараемся соединять людей одного пола, напоминаю, здесь уже нет проблем с религией, у меня часто занимались люди и шииты, и иудеи, и православные вместе, и не было никаких проблем с обучением. Вот. При оказании первой помощи надо обращать внимание, ну, в первую очередь, на пострадавшего. Если человек нам говорит, мне нужна помощь, мы ему, естественно, ее оказываем. Если человек другой с нами, религии, это не помеха, если Человек другого с нами пола при оказании помощи, если есть угроза его жизни, мы можем помогать всегда. В некоторых религиях, если есть угроза только здоровью, человек прямо сейчас не умрет, может спокойно дождаться скорой, то наша помощь будет заключаться в вызове специалистов. В то же время, кроме религиозного аспекта, есть еще социальный, социокультурный аспект, который иногда жестче, чем религиозный. Да, вы знаете, что в некоторых религиях запрещено прикасаться к женщине, да, и многие это переняли именно в поведении, и даже если есть угроза, они могут не дать вам прикоснуться к своим близким, считая, что так они их защищают. Поэтому, если есть рядом с пострадавшей, пострадавшим есть родственники, желательно у них также спросить, могу ли я помочь, могу ли я прикоснуться к человеку, в том числе получить от них разрешение да, и, возможно, помощь. Ну, это в первую очередь обеспечение безопасности того, кто оказывает помощь. И также, когда мы работаем, вернемся чуть на шаг э, с пострадавшими, если мы видим, что человек религиозно практикующий, в обязательном порядке нам нужно э, комментировать свои действия. Не в момент, когда мы сделали, или я вот сейчас посмотрел, да, а мы сначала комментируем. Мне нужно будет осмотреть вашу голову, да, ваши руки, тело, ноги для того, чтобы найти раны и травмы. Может быть, даже спросить, могу ли я это сделать? Потому что очень многие показывают, подбегаем, начинаем осматривать, и нет, это не всегда правильно, особенно, когда нет угрозы жизни. Например, для людей это важно, и мы обязаны, согласно Конституции Российской Федерации, соблюдать их требования и желания. Поэтому при обучении мы рекомендуем инструкторам произносить такую фразу. Обучение первой помощи подразумевает физический контакт. Мы будем прикасаться к голове, туловищу, рукам и ногам друг друга. Если по каким-либо причинам для вас это неприемлемо, обратитесь к преподавателю для поиска подходящего вам варианта обучения. Спасибо за то, что посмотрели. Это видеозапись я нахожусь сейчас достаточно далеко и нет возможности участвовать онлайн. Давайте вместе проводить качественное обучение. Спасибо вам и до свидания.